Видеообзор зеркала с видеорегистратором Primex X-043-103. Как обычно, зеркало выполнено в виде штатного зеркала заднего вида, при установке которого владелец автомобиля не заметит визуальных изменений. Для сравнения мы покажем зеркало автомобиля Mitsubishi Pajero Vagon 2012 года. Форма зеркала одинаковая. Особенностью зеркала Primex 043103 является расположение камеры видеорегистратора со стороны водителя. При сравнении с моделью Primex 043D мы видим разницу в расположении камер. Модель зеркала Primex 043D, модель зеркала Primex 043103. Дело в том, что практически на всех внедорожниках датчик дождя расположен со стороны пассажира и закрывает обзор камеры видеорегистратора. Именно для таких автомобилей компанией Primex была разработана модель зеркала 043103.